Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и это видео называется «Мой канал заблокировали, но я не сдамся». Назвал его так, потому что мой второй резервный YouTube канал заблокировали без возможности восстановления. Канал под названием «Жуткая планета», где было 10 тысяч подписчиков, полтора года своей жизни посвятил на его создание и раскрутку и вот его больше не существует. Более того, этот YouTube канал Work and Life, мой основной YouTube канал, который является без преувеличения моим детищем, пять лет своей жизни я на него потратил, он тоже на грани удаления, потому что я получил два предупреждения он за так называемые нарушения правил и принципов сообщества YouTube, еще одно предупреждение, он тоже будет заблокирован без возможности восстановления. Возможно, это видео, которое вы смотрите сейчас, является последним на этом канале, во всяком случае, точно. Ну, потому что даже после него этого канала уже может не стать. Почему так происходит? А так происходит, потому что в мире сейчас идет настоящая война. Война, которая еще не знала историю человечества. И в первую очередь эта война ведется в информационном пространстве. И здесь происходит самое главное сражение. Людям, далеким от э, медиа-сетей, телевидения и так далее, обычным людям, простым, это непонятно, потому что это незаметно. Но мы блогеры, видим это очень четко. Война это идет между силами добра и силами зла. На чьей стороне нахожусь я, судить вам. Пишите свое мнение в комментариях к этому видео, если успеете, конечно, написать. Я же для себя решил после этого всего, что я не сдамся. Потому что сразу пришла мысль, когда я получил вот этот мейл, скриншот которого сейчас на ваших экранах, мейл о том, что ваш канал удален, ну, заблокирован, без возможности восстановления. Так вот сразу захотелось опустить руки и послать все к черту. Начать снимать о чем-то отдаленном, там, не знаю, например, вернуться к тематике чисто жизни и работе в Польше, о чем я снимаю на своем втором YouTube-канале работа и жизнь в Польше. Ссылка, кстати, в описании, как и ссылка на Telegram-канал. Проходите, обязательно подписывайтесь. Но потом я подумал, что я не имею права сдаться. Ну как можно сдаться в этой ситуации? Сдаться — это значит придать все свои будущие поколения... Своих детей, внуков, правнуков. Те, кто воевал на полях Первой мировой, Второй мировой войны, наши деды, прадеды, они тоже в определенные моменты наверняка хотели сдаться, но вставали и шли дальше. Потому что понимали, что если они сдадутся, то предадут тем самым все будущие поколения. Сейчас очень похожая ситуация, только ситуация теперешняя еще гораздо более жесткая чем было тогда, как бы невероятно это не звучало. Хотя мы не слышим взрывов на улицах, нету стрельбы, люди не падают замертво на каждом углу, не падают снаряды с неба, не взрываются домой здания. Но эта война, которая идет сейчас, гораздо страшнее той, поверьте. И любые средства в ней хороши. Например, такие, то, что я сейчас буду вынужден сделать определенную ремарку и сказать следующий текст.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 ложь, обман и это во вред человечеству. Нет, это все супер, ВОЗ молодцы. Все, что говорят в официальных источниках здравоохранения, это абсолютная правда. Надеюсь, разумные люди понимают, что сказала это для того, чтобы это видео не удалили, чтобы хотя бы появился шанс, что его не удалят. И в каждом своем следующем видео я буду вынужден проговаривать подобный текст, даже если видео будет вообще на другие темы, ну потому что сейчас, если Ютубу что-то хотя бы покажется, покажется просто, что я говорю не о том чем-то, о чем можно говорить, то видео удаляется, каналу вносится определенное соответствующее предупреждение. И если это предупреждение будет третьим на канале в течение 90 дней, то канал блокируется без возможности восстановления. Но для того, чтобы у меня была возможность продолжать эту борьбу, я буду вынужден проговаривать такие тексты, друзья. Надеюсь, те, кто смотрит меня, достаточно давно поймут. Еще раз хочу сказать, то, что на телеграме, на моем телеграм-канале сейчас будут опубликоваться уникальные видео, их не будет больше нигде, ну, вы их можете распространять, скачивать без проблем, это разрешаю. В тех видео будет разбираться все, что говорится на этом канале уже подробно и открытым текстом. На этом же канале будут тоже очень важные видеоролики, снятые на основе официальных источников, официальных э, различных представителей, каких бы то ни было структур, ведущих в мире потому что по их даже официальным словам можно очень многое понять и найти для себя ответы на очень многие вопросы. Попробую сейчас так вести свою борьбу со всем происходящим, но потому что м -м, перестать для меня сейчас это делать уже не представляется возможным. Перестать это делать, это значит предать, не только будущее поколение, но и вас, дорогие зрители. Я не могу себе это позволить. Ведь в первую очередь, ради вас, я сделаю все то, что я делаю. И спасибо всем за ту поддержку, которая была оказана и оказывается сейчас мне, в виде подписок, лайков и комментариев. Для меня это самое важное. Надеюсь, это будет продолжаться и в будущем. И если вдруг получится так, что этот канал перестанет существование, то опять же мы сможем найти друг друга на моем телеграм-канале. Естественно, создам новый YouTube-канал, ссылка на который будет дана в Телеграме, опять же. И мы будем продолжать свое сопротивление. Подписывайтесь на этот канал, обязательно делитесь ссылками на него как можно с большим количеством друзей. Поддержите обязательно лайками, пишите комментарии под этим видео. Берегите себя. И надеюсь, что до скорых встреч. Пока.